Патрик Гроф – один из самых успешных предпринимателей Австралии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Он настолько успешен, что вошел в список 200 самых богатых в бизнес-ревью Австралия. Этот человек известен как вундеркинд в области первичной продажи акций. Он установил практически невозможный рекорд, создав 4 компании и выведя их на большой рынок. Также он мой близкий друг. Однажды я столкнулся с Патриком в кофейне Starbucks неподалеку от того места, где я живу. Патрик сидел и что-то очень быстро писал на листочке. Я спросил его, чем он занят, и он ответил, «Стараюсь решить одну огромную задачу». На вопрос, какой именно, он отозвался, «Я пытаюсь понять, как заработать 100 миллионов долларов за год». Я улыбнулся, но знал, что он говорит вполне серьезно. Ведь он один из самых умных людей, которых я знаю. Большинству людей заработать 100 миллионов долларов за год показалось бы невозможной задачей. Но Патрик – не заурядный человек. А для таких людей это просто еще одна трудность, которую нужно преодолеть. Он не спрашивает себя, а возможно ли это? Он хочет знать, каким именно образом это возможно. Эта встреча произошла в 2008 году. В 2013 Патрик решил свою задачу. Он купил три небольших сайта, торгующих поддержанными машинами в Юго-Восточной Азии, переименовал их в iCarAsia, разместил акции среди держателей в Австралии и довел компанию до того, что, в стоимостном выражении, ее ценность составила 100 миллионов долларов. И всего за один год. Патрик любит выходить из офиса и задавать себе большие сложные задачи. Он говорит, что именно тогда к нему приходит вдохновение для идей бизнеса. Он отводит себе время и место на это занятие. Часто мы слишком заняты деятельностью и так и не задумываемся о том, а как именно мы действуем и почему.